Намаз на детской площадке вызвал возмущение жительницы Москвы. Она требовала от молодого человека найти другое место для молитвы, поскольку, по ее убеждениям, намаз здесь совершать запрещено согласно российскому законодательству. «Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке. Он меня не слышит. В нашей стране это не приветствуется». Другой молодой человек славянской внешности, оказавшийся на месте спора, попросил женщину оставить молящегося в покое, поскольку на тот момент на площадке ни одного ребенка не было, и мусульманин никому не мешал. В свою очередь, возмущенная женщина не отступала и даже называла такой намаз неуважением к Аллаху. На детской площадке, на де... я вас не снимаю, нет, ошибайтесь. на детской площадке, можно делать где угодно. Никому не мешает. на детской площадке, от человека, занимайтесь своими делами. Еще раз говорю, пожалуйста, любезнейшее. это даже неуважение к Аллаху, отойдите, пожалуйста, на газон. Молодой человек после совершения намаза никак не отреагировал на нападки женщины. Он собрался и спокойно покинул детскую площадку. Между тем, видео вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Не все поддержали возмущение женщины. Вместо приставания к мусульманам, многие интернет-пользователи посоветовали ей заняться разгоном пьющей молодежи на детских площадках. Стоит отметить, в Москве проблема с местом совершения намаза существует уже давно. В то время как в столице для православных имеются церкви шаговой доступности, в наличии мечети остается острая нехватка. Поэтому мусульмане вынуждены совершать намаз там, где придется. Более того, сегодня свыше 30 тысяч мусульман вынуждены молиться на улицах Москвы во время еженедельной пятничной молитвы из-за нехватки в столице мечетей. Причем зачастую мусульмане вынуждены делать это и в дождь, и в снег. А что думаете вы, правильно ли сделал этот молодой человек, совершив намаз на детской площадке?